Итак, друзья, всем добрый вечер. Сегодня необычный день, и хотя я и человек с медико-биологическим образованием, я отношусь к разного рода а там, астрологии, нумерологии, очень, я бы сказала, скептически. И в то же время я понимаю, как это устроено. Скептически, потому что люди верят в чудеса. Люди хотят, чтобы за них все решали. Небеса, Бог. И с одной стороны отношусь скептически, потому что люди это делают, верят и ничего не делают сами. А с другой стороны, я понимаю, как это устроено и как это работает с учетом нашего с вами программирования. Во что мы верим, то мы и получаем. Повери вашей, да? У нас там есть такое. Так вот, сегодняшний наш эфир будет о том, как наши страхи, наши тревоги можно, регулярно делая определенные практики, сейчас я вам дам ее в конце, сначала послушайте, как это все работает, как это можно расплавить, как страх. Спасибо вам огромное, добрый вечер. Спасибо за ваши сердечки. Так вот, сегодня 13 число, 13 на 14 по старому, но по старому календарю у нас с вами Старый Новый Год. И поверьте такое, что нужно гадать, мечтать. Так вот, мы сегодня сделаем практику, которая помогает светлое будущее прийти с помощью программирования. Светлое будущее 2022 года. И в то же время <coughs> я буду говорить о том, как в этот день, когда рекомендуют встречать, в хорошем настроении, писать желания. Писать правильно. Сегодня подготовьте всем желания, чтобы у вас было записано в отдельных, четких пониманиях, что, как вы это видите. И вот я покажу вам, как психофизиолог, практики НЛП. У нас все НЛП, чтобы вы понимали. У нас все в этом мире НЛП. У нас все манипуляции. Только манипулирование и манипуляция — это разные вещи. Кто знает, поставьте плюсик, а кто не знаете, поищите в интернете. Так вот, думаю, говорю, чувствую, и делаю, так мы устроены. Вот как мы говорим, о чем мы думаем, то мы и программируем. И вот говорят по вере вашей, да? Поэтому сегодняшний день эгрегор опускается, эгрегор позитивности. Люди сейчас в этих новогодних праздниках, они в каких-то желаниях, они там находятся в каких-то регулярных там, отдыхах, встречах с родными. В общем, мир наполнен чудесами, да? И вот сегодня в ключе, вот в этом ключе, как устроен наш мозг и как можно использовать его, чтобы через силу благодарности, фокусом благодарности, у кого есть тревога, у кого есть страхи, напишите, пожалуйста, какие есть тревоги и страхи. Вы уже сейчас фокусируетесь на том, что мы сейчас будем делать практику. И эта же практика такого же плана потом поможет вам перенести себя, э, перенести себя в 2022 год ваши события. Я сейчас вещаю в Инстаграм, поэтому, пожалуйста, кто еще не успел, заходите, сейчас начинается практика. Так вот. Сначала поговорим про страхи. Вы знаете, что мир сегодня стал намного безопаснее, чем был раньше. Раньше, много лет назад, тысячи лет назад, человечество выживало. Был холод, волки, была выживаемость вида и так далее. И мозг так устроен, что он постоянно от чего-то прячется, от чего-то страшится и тревожится. И даже сейчас мы вместо того, чтобы благодаря интернету, внимание, находить там знания, которые нас развивают и нам делают нам лучше, но мы программировали себя и лучше и искали, большинство из нас, нас почему-то ищут и попадают на ту информацию, которая загоняет страх. И тогда люди думают больше об этом, они тогда придумывают себя, накручивают и забывают о том что мозг наш, рептильный мозг, устроен таким образом, что он постоянно ищет подвох и тревогу. Как будто бы вот это вот страшное вот придет из-за из угла и нас укусит, и у нас там схватит. Ну так устроен человеческий мозг. Этот рептильный мозг, он рассчитан на, вообще на животные. Мы же люди, гомо сапиенс, имеем лимбическую систему, меокортекс, которую полезно прокачивать и искать позитивное, то бишь другие позитивные установки э, идти за теми кто кто идет к, пробовать проверять идти за ними и улучшать свою жизнь почему-то большинство людей находится в этих страхах и это не хорошо не плохо я буквально вчера с утра тут ругала вас э, ну не вас тех кто ноет и не хотят ничего делать только вот бы им там пристроиться но с одной стороны я так говорю, потому что раз я сама выползла из этого всего, то и другие вышли, то и вы можете, да, из тех позиций, что нечего ныть, давайте идите и делайте. Но с другой стороны, у нас с вами так устроен мозг, что он все время ищет, где бы ищет во всем подвох. И вот эти тревоги мы постоянно на чем, на, на, на чем угодно мы находим: на безденежье, о том, что бросит о том, что не найду там любимого человека, о том, что это будет там с моим с ребенком случиться. И постоянно у нас вот этот мозг постоянно крутит и ищет, как бы найти что то такое вот ну, тревожное и страшное. Мозг наш трудится, не покладая рук, рептильный мозг, для того, чтобы найти причины для страха. Представляете? И, и когда вы знаете, как это устроено, вы сейчас сможете с помощью этой практики, научившись перепрограммировать его, обману, мы его обманем. Ну, есть масса технологий, все-таки 21 век. И когда вы живете в дистрессе постоянном, послушайте, дистресс, теория с Илье, это когда мелкие неразрешенные вопросы, я просто писала научную работу по теории, по теории стресса, и в свое время изучал, основоположник – это Сильена, кто на хочет, кто хочет, захочет найдете в, в Google. Так вот, дистресс – это мелкие накопленные какие-то неразрешенные вопросы, которые вас тянут, Там я не знаю, например, вы откладываете на завтра. Что-то там висит такое, висит, висит, там гложет что-то. И вот этого состояния такого… Уверенности, спокойствия и, и радости, и потока, и то, которое придает нам другую жизнь, нам его трудно создать. Так вот, когда мелкие, накопленные, неразрешенные вопросы у нас есть, они больше влияют на наше сердце, почки, болезни всякие там, да, из-за этого возникают. Чем какой-то большой стресс, который, как водой, облились холодно, я такой, и организм такой весь, тьфу, такой весь открылся, и иммунная система пошла работать, потому что пошло кровообращение и так далее, и так далее. Вот почему, кстати, я обливаюсь холодной водой уже более 30 лет, потому что знаю, как это работает. Поэтому, когда вы находитесь в так называемом интенсивном страхе, регулярном дистрессе, вот вызывает вот, постоянно вызывает неудачу во всем. Вы не можете выйти на нужный доход, вы не можете зафиналить какой-то тренинг, зашли не можете зайти. У вас какие-то внутри, какие-то вот мучают вас, что то мучает. Так вот, смотрите, люди, мы с вами знаем, что есть такая тема, как благодарность. Кто об этом знает? Плюсик в чат. И этой благодарностью мы можем и притягивать себе события, кто наверное, наверняка делали практики, практики благодарности кто-то делал когда-нибудь в каких-то тренингах, читал книжках, может быть, вы выписываете, кому вы благодарны. Тем людям, которые даже вам больно сделали, вы выписываете эту благодарность, потому что знаете, что это был ваш учитель, да, ну, типа такого, вы это знаете. А вы вот сейчас новогодние вот эти праздники, да, мы пишем благодарности, дети пишут Деду Морозу благодарности, там, просьбы какие-то там и так далее. Это все работает. Так вот, смотрите, благодарность – это величайшая сила. У меня есть практика «Сила благодарности». Кто напишет качественный отзыв на эту практику, я дам вам его подарок. Там научно обоснованные вещи, как благодарность работает. Выписывать фокус внимания. Помните про фокус? У нас есть ретикулярная информация, есть такая удивительная штука, как ретикулярная формация, И она отвечает за фокус. Вот если мы распыляемся, мы уходим в эти страхи. Поэтому, когда у вас есть, сейчас мы говорим в данном случае про благодарности за, например, там, мы будем делать чуть позже, что вы хотите получить, там, всем желания я вам сказала, да, но это будет чуть позже. Сейчас мы говорим непосредственно про страх. Эта практика двойная, она очень крутая. Вот Поверьте, это, вы просто обалдеете дальше, слушайте дальше. Так вот, Фокус внимания на страхе. И когда вы пытаетесь отследить в теле, от чего у вас страх, от чего у вас тревога, ну, в лучшем случае вы сможете контролировать, как взрослый человек, ну, хорошо, ну, я вот это боюсь, там, прыгать с парашютом. Ну, и что и боюсь? Так все прыгают, те кто, те, кто прыгает, они просто что делают? Они проверяют, э, там, правильность укладки парашюта. Кто-то разбивается, ну да, разбивается, ну, ну, а почему обязательно должен я разбиться? Ну, то есть вы говорите как взрослый человек, да. Или, например, вы боитесь летать на самолете. Ну там целые фобии есть, там так просто не поработаешь, вот так вот просто поговори с собой. Так вот, мы, взрослые люди, порой не понимаем, что вот это чувство благодарности может плавить, если фокус держать, и страхи, и.. И тревоги. Вот вы отследили. <смех> и где в теле находится, сейчас будем делать конкретно, сейчас пока расскажу. А дальше мы перепрограммируем на чувство благодарности. Сейчас вам там чуть позже практику. То же самое касается желаний, которых у нас нет еще. Мы обычно привыкли благодарить. Вот сейчас про благодарность внимательно послушайте. Мы привыкли благодарить за то, что у нас есть, постфактум. Правда? Ну вот мне дали, я поблагодарила. А ты поблагодари сначала. Поблагодари сначала. Благо, подарей. Угу. А потом попроси, тебе дадут. Еще раз поблагодари. Это не просто принять, я знаю. Это в возгах наших не так просто откладывается. И поэтому люди часто говорят «спасибо», эти слова сказаны словами, они без тела, они без состояния. А если мы знаем, что сознание 5, а бессознательное тело 95, кто об этом знает, поставьте двоечку в чат. Если мы знаем, что сознание и тело единая сбалансированная система, и в теле у нас там есть страхи, радости, боли, благодарность, все эти состояния у нас есть в теле, двоечку в чат, поставьте, кто это знает то когда вы говорите ⁇ благодарю ⁇ и включаете состояние, то тогда у вас, научно обосновано, это уже проверено, получается какие-то благость, благость идет туда, это идет за пределами, но это нужно делать искренне. К сожалению, мы живем в таком мире, где страх типа нормально, а вот благодарность иметь это типа ненормально. Есть такая благодарность, где она говорит «благодарю, благодарю», и тоже люди настолько прыгают «спасибо, спасибо», но это не искренно. Поэтому благодарность должна быть искренна. Очень искренно и сделаете. Тогда это состояние включается, становится огромной силой. Поэтому, когда сейчас мы будем делать практику, помните, что благо в дар. И вот это состояние страха, сейчас вам будем работать с состоянием страха и тревоги. Прямо сейчас делаем практику. <coughs> Вспомните, пожалуйста, свои страхи. Допустим, один какой-то страх или тревогу выберите и запишите себе. Или напишите сюда, в чат. Сейчас идет эгрегор такой, люди находятся в одинаковой теме, сейчас... Эгрегор — эгрегор, эгрегор это комплекс состояний, эмоций, которые уходят туда и висят над нами. Это вот эгрегор. Вы, я думаю, знаете, что это такое. Это не, не проблема найти даже в гугле. Так вот, мы сейчас с вами делаем вот что. Вспомните, пожалуйста, то чувство э, страха или тревоги, которое у вас есть. Желательно себе напишите на листке бумаги или напишите сюда. Когда это сделали, четко увидите его. Увидите его, где оно в теле. Увидите его в теле. Какого оно размера? Цвета? Из какого материала состоит? И когда это сделали, поставьте троечку в чат. Если вы не будете делать в чате, выполнять то, что я говорю, мы не будем работать. Я просто закрою и буду, пойду работать в своей группе, с осознанными людьми. Дальше. Когда вы это сделали, напишите, пожалуйста, какого на цвета? Яркого, сочного, темного, красного, зеленого какого? Страх молчания близкого человека. Ну, какая раз, любой страх. Мы просто сейчас работаем с большой силой. Силу страха, тревоги превращаем через силу благодарности и плавим ее. Неважно какой это страх. Тревога, страх. Ее сделали. Теперь, пожалуйста, увидите, сделайте этот цвет. Как можно блеклым, серым, уменьшите его в цвете. Уменьшите его яркость, уменьшите его четкость, уменьшите его в размерах. сделать его тусклым. Когда это сделали, поставьте четверочку в чат. Хорошо. Молодцы. Спасибо. Теперь отставьте в сторону это чувство, эту, эту картинку, отложите в сторону. Теперь вспомните состояние благодарности, когда вы за что-то когда-то были кому-то очень благодарны. Маме, папе, родителям, родному человеку. Эм, экзамен сдали. Эм, да все что, деньги какие-то получили, это свой результат. Первый, первая зарплата, первый какой то крутой какой-то яр, значимое яркое событие, за что вы благодарны. Вспомните это состояние и тоже оследите в теле. Когда вспомните, тоже оследите его в теле. Размер, форма, цвет. И вот тут начинается самое интересное. В этой точке, где вы сейчас обнаружили эту силу благодарности, объявите его цветом. И сделайте этот цвет ярким, усилите еще ярче. Добавьте, добавьте насыщенности. И теперь сделайте вдох и выдох. Запомните состояние через пульс, через дыхание. Очень хорошо запомните. Поставьте на это состояние какой-то образ, в виде якоря, как бы вы это назначили. Дальше. В этой точке, где вы обнаружили это состояние благодарности, распространите это чувство благодарности по всему телу. Руки в ноги. Этот свет усильте, яркость усильте. В голову, в волосы, в ноги, везде. Станьте самой, вы сами станьте, как эта благодарность огромная. Так, чтобы с вашего души, я думаю, что это было где-то в районе сердца, скорее всего, обычно так у людей. Напомните себе, распространите в себе вот это чувство благодарности, это яркость состояние Почувствуйте себя... Просто мега этим, вы сами это состояние. Снова сустись, поставьте сюда, назад, в эту точку. И сделайте такую маленькую кнопочку себе, как бы нажмите себя. Снова его расширьте. По всему телу разойдите, разведите. Это состояние благодарности. Снова верните его в точку. И снова сделайте точечку, так как будто нажмите, как кнопочку. Вы эту точку сборки, этого состояния сейчас запомните. Теперь, когда вы уже знали, нашли в себе точку этого состояния, сильного состояния благодарности, представьте себе, может быть, увидите кого-то за дверями, может быть, животное, может быть, кого-то из людей, может быть, близких людей за дверями, где-то рядышком, и отправьте ему, снова сфокусируйтесь, точечку нажали, и ему как лазером пошлите это чувство благодарности. И снова возвращайтесь к себе, почувствуйте, как вам вот этого, напишите, как вам от этого, хорошо или плохо, лучше или хуже стало, когда вы отдали эту благодарность. Теперь, когда вы попробовали это чувство, как оно работает, как вы делаете сборку, расширение, снова возвращайтесь к себе, вот этот лазер, чувство, фокус, вы сейчас на фокусе держите эту благодарность. А теперь увидите, пожалуйста, ту картинку, где был страх, тревога и какая-то ваш какой-то дискомфорт. И поместите в этот свет, в этот поток, в этот луч свой, который вы посылаете, вот эту свою тревогу, страх. И понаблюдайте, что с ней происходит. Мысленно. Угу. Кому-то весело, кому-то лучше стало. Угу. Как теперь вы относитесь к вашему страху? Как вы вернетесь к вашей благодарности? Смотрите, что вы делаете. Вы работаете с бессознательным, то есть вы работаете осознанно с телом. Тело — это есть бессознательно по большому счету. Мы можем управлять, как всадник управляет лошадью. Это в наших силах так устроено. Поэтому сейчас вы взяли это, это чувство благодарности, это чувство огромного фокуса и направили на ту тревогу, тот страх, который был. Этим состоянием глубочайшей благодарности — можно управлять людьми, ситуациями, событиями. Это благостная ситуация, благостное состояние, которое вы благодарите, Понимаете? Вы дарите благо. Мы ведь хотим чего-то, правда? Но вот сначала, чтобы хотеть, надо подарить, и вы это благо дарите. Идете вы куда-то какие-то вопросы решать, собираетесь вы на вебинар, провести какую-то консультацию. Представьтесь заранее. Входите в это состояние и отправьте человеку эту, эту благодарность. Хорошо. Дальше. Вы можете сделать это же состояние, эту же практику таким образом. Если вам чего-то страшно, у вас есть какая-то тревога, увидьте себя со стороны боящегося, тревожащегося, и просмотреть, посмотреть это как будто фильм со стороны. И вы теперь тот человек, который наблюдает со стороны, на того боящегося, внимание, на того себя боящегося, страшащегося, тревожащегося, отправьте ему себе второй копии себя, вот этот мощный поток любви и энергии. Это называется фокусироваться, это называется фокус плавит реальность. С фокусом надо уметь работать, с фокусом работают маги, сильные люди, эти способности есть у каждого, просто мы не развиваем. Поэтому наполняйте картину, ту, которую вы видите в себя где-то в состоянии неудовлетворенности, страха, тревоги. И отправляйте эту любовь туда. Также вы можете отправлять любовь и благодарность, именно состояние благодарности, слушайте, благодарности ребенку своему, любимому человеку, о ком вы переживаете, о ком вы молитесь. Отправляйте ему эту благодарность. Это есть в вашем теле, вы уже сделали. Когда вы научитесь это делать, у вас будет эта кнопочка, вы себе будете нажимать сюда, и она будет автоматически включаться. Это нужно поделать где-то не 7, 10, 14, поделать каждый день. Вам это очень понравится, вы будете чувствовать порхающий себя. Так можно лечить себя, опять же, этим состоянием. Вы можете лечить себя, вы можете видеть свой как бы образ со стороны и также себя сканировать и излечивать. Вы можете помогать своему ребенку, вы можете любые ситуации решать. Человек — это безграничная уникальное божественное существо, которому наделено много так функций. Чем больше вы будете тренировать это состояние, тем больше вы будете тренировать себе этот поток силы, ваш личный поток, ваш личный поток силы и благодарности, силы и внутренней силы, внутренней силы любви и благодарности. Я сейчас хочу вам сказать, что это не просто какая-то энергетическая, какая-то тупорылая практика, которая сегодня полно в интернете. Люди сегодня ходят куда попало, где попало, лишь бы только не заниматься тем, чтобы простраивать навыки, идти пошагово до результата. И поэтому зависают на этих практиках. Эти. Мы еще не все сделали, еще практика. Впереди, да? Спасибо, Вику. Эти практики работают, если вы их применяете регулярно, вы становитесь другим человеком. Это навыки, понимаете, другие навыки. Благодарному человеку хочется давать больше. Благодарного человека чувствуешь. Вы заметили, что благодарного человека, с ним хочется больше находиться в его поле. Замечали такое? Кто замечал? Поставили пятерочку в чат. Когда это делается от души, когда это делается искренно, когда вы это отдаете в виде материального, нематериального, это люди чувствуют, и на благодарных людей идет просто невероятное количество других людей, потому что если вы умеете быть благодарны, не просто спасибо, благодарю, спасибо, благодарю, этого мало, отправляйте этот поток изнутри. Следующая практика в, этой же, в, этой же, в этом же фокусе. Я обещала два в одном. У вас у каждого сегодня 13 число. Можете сейчас, можете после практики, после этого эфира закончить, когда закончим, сделать следующее. Зажигайте звезды, Зажигайте. Видите, у меня даже у меня оговорки, даже зажигаем звезды, У меня в звездном коучинге учатся психологи коучи. И я помогаю зажигать звезды у них внутри, убирать вот эти тоже страхи. Мы распаковываем эти страхи, боли, всевозможные тревоги. И это называется «зажечь звезду», так называем. Поэтому следующая практика такая. Вы уже знаете, что вам нужно записать 7 желаний, потому что мозг удержит 7 плюс-минус 2 единицы. Больше мозг не в состоянии удержать. У вас должны быть записаны четкие желания. Четкие вижу, слышу, ощущаю в настоящем времени, как будто это уже есть. У кого есть такие семь желаний, поставьте восклицательный знак в чат. У кого нет, вам, к сожалению, не повезет. Поставьте восклицательный знак в чат. У кого есть записанных всем желаний в настоящем времени, вижу, слышу, ощущаю. Это правильно, грамотно записанные желания У кого нет таких так, неумений, не умеете записывать? Значит, вас просто-напросто вырабы чужих желаний. В шапке профиля, если я не ошибаюсь, есть книга, тренинг, как грамотно формировать свои желания. Поэтому если у вас написан список, это все равно, что вы написали там, мы открылись, название каких-то предметов, это не работает, это неправильно. Люди, которые умеют писать желания, таких людей очень мало. Это цели категории «хочу». Вижу, слышу, чувствую в настоящем времени. Я сколько работаю в, этом, в этой теме уже более 10 лет, и я не перестаю удивляться, насколько это трудно людям. Я и сама помню, как мне было трудно, когда я написала первые 60 желаний, и у меня просто я плакала, как это я не могу даже ничего придумать. Поэтому, если у вас нету навыка, нету навыка, еще раз, нету навыка формировать свои желания в свой мозг, эта практика вам поможет мало. Ну, поэтому если у вас записаны 7 желаний в настоящем времени и они у вас сейчас под рукой на листке бумаги, тогда у вас сейчас получится сделать очень крутую практику в ночь с 13 на 14, чтобы следующий 22 год вас а как можно больше дал вам светлых, ярких событий в вашей жизни. Спасибо вам большое. Итак, у кого нет таких желаний, напишите в, в личку или напишите, или там есть, наверное, в топлинке. Если нет, то значит, напишите. Там книга тренинга, она стоит ну, копейки, сам на самом-то деле но она, по ней люди создают целые программы. Потому что мозг так устроен, что надо писать, как будто в настоящем времени, как будто это произошло. И вот в этом начинается самая интересная фишка. Сейчас мы будем лучом благодарности заходить в будущее, как будто это уже есть, и освещать эти семь правильно записанных своих желаний. Итак, глядя... готовы? Плюсик в чат? Я смотрю много людей в чате, но не все пишут. Я так понимаю, что я... ну, неприятно работать, когда нету обратной связи, понимаете? Если вы благодарны, хотите, чтобы вам приходило, хотя бы пишите ответ, готовы к практике? Потому что неблагодарные люди... Есть у меня такая практика, называется сила благодарности или практика от бедности, защита от бедности. Люди неблагодарные — это вечно бедные люди. Это бедные люди, понимаете? Поэтому благодарить, если надо, если надо благодарить, то благодарите искренне, или вообще не сидите и ничего не делайте, ни на каких вам, ваших там этих, ну, эфирах, где сейчас у меня, там еще у кого-то. Если вам интересно, если вам нравится, отвечайте, пишите плюсики, огонечки. Давайте обратную связь огонечками человеку, которую вы берете. Благодарите, понимаете, тогда к вам придет. А так мы закрыты. Вот этот канал, про который мы сейчас с вами формируем, он закрыт. Понимаете? Он закрыт. Поэтому мы благодарны. И тогда к вам больше приходит. Итак, открывайте свои картинки. Смотрите на свои листочки, что у вас записано. Вижу, слышу, ощущаю картинку 3D. Включайте свою кнопочку, вы уже натренировали это чувство благодарности, искреннее. Как будто вы там уже есть. Зайдите туда, где вы себя там увидели в новом путешествии, в машине, в квартире, в каком-то новом офисе, но ну, указываешь свои желания, правильно? И вам нужно это отметить в точечной. Прям детальный. Даже какую, какой стакан даже у вас в руках. И желательно, чтобы у вас еще и стакан с водой был. И тогда, когда вы будете медленно пить воду, медленно пить воду, то у вас будет якорь на воде. Медленно, когда пьете воду, с благодарностью воде, данному моменту, что вы живы. Что вы живы вообще. Кто-то умирает на, послед, на последнем вздохе, делает на каких-то как реанимационных. Реанимационных, понимаете, да? Мы благодарны сейчас с вами. Вот, сформируем вот эту точку сборки, где у нас эта благодарность, этот луч. Пьем медленно воду. И находимся в моменте, как будто это произошло уже, это есть. И вы благодарите, неимоверно благодарите за то, что это есть. А этого еще нет, но вы уже за это благодарите. На самом деле это... Элементы квантовой психологии, я думаю, вы знаете. Кто из вас это знает, поставьте единичку в чат. Сегодня наука очень много достигла, и надо это использовать. И знаний невероятно много, которые работает. Итак, вы фокусом внимания, силой благодарности всем своим существом Делаете вдох и выдох, наполняетесь этим этой яркостью, этой а, такой цветом. Цвет благодарности какой у вас? Розовый, голубой, фиолетовый, разноцветный. Может быть, там э, все чакры туда соединили. Вы знаете, цвета чак, сегодня все это знаете. Сегодня такие все умные с этими чакрами, что все все знаете. На самом деле, это центры, э, центры сборки наших нервов, окончаний и всего-всего, что есть в человеке. Пропускаете свет разноцветный, розовый, красный, зеленый золотистый, какой вам нравится, какой вам это... дышите, наполняетесь и снова собираете, запускаете, распускаете себя, вот вы являетесь той частью вот света, снова собираетесь сюда и прям фокусом в эту реальность стоите и благодарите. Вы благодарите, вы в моменте благодарности, вы благодарите Вселенной за то, что у вас как будто уже есть. На самом деле оно есть. Оно есть у вас. Понимаете? Итак, вы смотрите на каждые семь желаний по очереди. Проходите весь свой список. Вижу, слышу, ощущаю. 3D. Повторяю, если написано неправильное желание, просто список, не портите здесь время, это неправильно. Фокус вижу, слышу, ощущаю три главные модальности восприятия мира: вижу, слышу, ощущаю. Вак визуальный, аку слушайте, да, слушаем, кинестетика. Вак вижу, слышу, ощущаю. Когда вы это с... генерируете по всем трем картинкам Пройдитесь как будто в настоящем времени. Поставьте свечи, оденьтесь в красивую одежду, чистую, новую, красивую. Даже если никого у вас нет дома, может быть, может быть, вы сами, неважно. Вы сейчас на пороге нового года, новых реальностей. И вы сейчас можете себе запрограммировать. Только будьте искренны. Тренируйте это состояние благодарности. Будьте благодарны за то, что у вас нет. За то, что вы просто живы. За то, что есть люди вокруг вас. Посылайте благодарность тем людям, которым вы боитесь что-то спросить. <coughs> Например, у меня практика, в женской программе есть практика, как за 6 месяцев женщине выйти замуж. И если она делает регулярно эти практики, в том числе из всей практики благодарности, она каждый день, там практика такая, 15 дней, 5 мужчин и 5 женщин, которые ты должна увидеть, мысленно поставить в любовь и благодарность, искреннюю. Причем любых мужчин, любых женщин. Даже если это ну, не те, ну, не, не, не вашего поля ягоды, да? Тогда вы тренируете себе вот это, вот про что мы говорим, знаете, я частичка вселенной, да, только какая это я, понимаете? Вот. И это надо тренировать. Это качество, которое поможет вам влюбить в себя людей, животных, Заметьте, люди, которые добрые, светлые, их животные прям любят. Дети их любят. Потому что это люди чистые, светлые, имеющие благодарность быть. Поэтому научиться быть благодарным – это очень крутая штука. Спасибо вам большое, Артемьева, Working Page. Спасибо. Ну что, друзья, наступающим вас Новым годом. Сегодня по нашему славянскому старому календарю Загадывают желания, стали свечи, молятся, выписывают все, что было в прошлом году, кто еще не успел. Благодаря за каждый момент, который был в прошлом. Отпускают, сжигают свечами. Это было. Мертвых, мертвых хоронят мертвых. А мы живем дальше, у кого есть там какие-то боли, страхи, потери, утраты, поминки. Я это знаю, сама не раз теряла. Адекватный взрослый человек живет... Не будущим и не прошлым, а живет настоящим. Но в настоящем он благодарен. Он ставит себе цели. Он действует регулярно, согласно цели, не просто пишет карты желаний. Он пишет, делает, регулярно делает и нарабатывает новые навыки. Если на сегодняшний день у вас еще чего-то нет, нет денег, но нету мужчин, мужчины, которому, кому надо, мужчина может быть, там, замуж там и там разные ситуации в жизни. Если у вас сегодня еще этого нет, значит, вы что-то делали не то. У вас нет навыков, их надо нарабатывать. И это не просто какие-то практики. Практики помогают бессознательному проще делать. Понимаете? Поэтому, если вы делаете, не вернее, когда вы делаете, и делаете все возможные практики, в том числе, как эту практику мы сделали, тогда в этом еще здорово помогать. Поэтому фокус плавит реальность. Фокус силы благодарности наукой доказано, кто напишет здесь э, в, в, в комментариях или на страничке, напишет отзыв про эту практику, дам в виде подарка, называется сила благодарности, Она так и называется защита от бедности. Это практика, которая тоже показывает научное обоснование, как мы устроены и почему мозг все время боится, даже когда нечего бояться, и как можно плавить этот страх плавить этой тревоги, через себя пропуская вот этот фокус благодарности, который мы с вами сделали, и направлять туда, прям вот на себя боящегося, просто на этот страх, вытаскивать из тела, видеть эту боль, этот страх, эту вот тревогу какую-то за родного, за близкого, еще за кого-то, и просто плавить. Этому надо тренироваться. Вы гомо sapiens вы, вы великие, мы с вами великие, мы с вами избранные, потому что нам дано было прийти в этот мир с руками ногами с головой и бог внутри нас не там где мы молимся а внутри нас он нас создал по образу и подобию возлюби себя ближнего как себя самого и не надо искать туда далеко ходить вот тут мы делаем ну конечно же устремляем свой взор свою благодарность вот туда А сегодня небо нам помогает сегодня не такие, что надо использовать. Ну и кто еще не написал желание, правильно, не поленитесь и напишите. Потому что тот, кто усердно пишет, прогресс, тренирует свой мозг, свой фокус, тот богат и счастлив. Тот, кто распыляется, имеет то, что имеет. Спасибо вам огромное. С наступающим Новым годом. Я вам защедровала. Теперь от вас требуется ответить вот на, эту, на этот эфир, на эту практику, что вам было, что вам зашло, что вам понравилось. И используйте, пожалуйста. Свечи я купила. Сейчас тоже буду делать эту практику. И вам желаю. Всего доброго. Пока-пока.